Здарова, Михайлович! Звук Виталик. Да, Эх, Это мы тут приехали. И вот хозяин ржавого дома. Александр. <связывается> Эй, да он, ты ты, он, несешь, каждый сходит с ума по-своему. О, нет. Вот вода, вот живая <связывается> вода. а это объяснить. Собираем Так, ну Вот, отъехали ехали. Привет всем. Всем привет. Красивый ты мужик, Михалыч. Мистер Андрей Викторович, ты, да? Да. Ну и Михаил Анатольевич. Собственный Едем, едем. Соседнее село. Добрался я таки. На дискотеку, бля. Тетя Люся, привет. Не отвлекайся от дороги. Вот, приехали в деревню забирать Каракат, Саша с Виталиком здесь смотрели, объем работы. мы тут переоделись сейчас, погода зрянь, нас это не пугает ни разу. Buenas, no sé. <laughs> <One more, man. laughs> Александр, да. Наш художественный руководитель. О -о -о. Долго морил нас голодом и сухостоем. Но все, но все по делу. Зато потом разрешил четко расслабиться. А теперь несемся до почты. Это такое место, где будем ждать каракад. Погода отвратительная, но настроение у нас замечательное. Вода никак не влияет на наше Вы расположение вылез, духа. Дух слышно, а караката не видно. Тащите? Ну вот, пришли вот дом. Пару грибов нашли. Да не мелкая, но нормальная. Сред... Средняя, средняя. Средняя. А я говорю средняя Ну че, братья Добрались? Дровки намокли маленько Добрались. Ну в доме-то печки сухие ну, там -то, да. уже, надо мне Виталя Передавай а? привет, привет всем, кого знаешь Ой, ёж, тетя Люся Привет Ленка, привет Наташка, привет Зулька, привет Ну и Светка, зато тоже привет угу. И всем не неленджанам Ай, им тоже заодно. Вот. Всем женщинам привет. И чтоб как всем было хорошо. Нам, да, как нам, как нам сейчас будет. Мы доехали с Божьей помощью, с умением мужиков. Да, с криком. Проблем было но, ага. с криком, да. И все. А зачем ты кричал? Все по-по-по. По, на три буквы, короче, ну сейчас входим Ну все звучать. Вот так там все. А ну, не моя, она Первый заходи. Первый захожу. О! Привет, домик! Всем привет! Катюха! Ну-ну-ну! Не плать, не плать. это сюда. Ну уже платим. Ох, тут уже куснасти какие-то лежат. Но главное стол чистый готовы принять ее. Клак, лак, воткнуй! Первый обед – пельмени. О, Виталик моргает. Как обычно, блин. А вот идет Андрюха. Курточку наконец-то снял. Снял, да, разделся. -гу -гу -гу -гу -гу. Ладно, гу давайте. тыры пыры Гоу-просто пидео. Ставили баню, завтра затопим. Вот так вот сегодня такой вот пасмурный, моросящий пейзаж.